<свист> Одноклассники.ру точка ру или, или. <свист> <Прокал>. <свист> За что тебе извинять? Адаптер а DNS под к ДНС, конечно. На улице светло. Плюс 15.5. Чиполина. Чиполина. Чиполина. Залупал. Мобайлфон Йокурин. Где? Что ему надо? Час 32. Час тридцать Вовка просыпайся тебе в школу Давай, ебаный шашлык а ну вставай ебаный шашлык гадошная мразь и тут а вот она и что плага он нам послал себе штаны а, ну да